Всем друзья, привет! Очередной выпуск у нас на канале Утро Смотрите какая картина Нормально Леса бегают в возле стройки что схватило, уже кушать Ничего себе Ничего себе Леса в возле стройки Нормально Сегодня мы поговорим про финансы, про которые я получаю, на работая на башном экране покажу какую, какую таблицу, просто там один, ну это разумеется днем сейчас поднимусь на экран и там начнем разговаривать, когда расцветет, пока подхожу к стройке, я картину увидел, где сад прибежал, табеля у нас есть там такие, где мы часы свои ставим, табеля подписывают у нас здесь типа начальник участка не знаю кто он начальник, не начальник участков ну сказали ему мы ему отдаем и это такой едкий человек как бы. нет доверия нет желания даже с ним общаться но приходится по работе так что сейчас на экран завязать все расскажу. А пока не забываем подписаться на канал, быть лайками, поднять колокольчик, на кране рассветки. Я пошел на объект. Так так вот мы работаем, экран забрался, время утреннее, расставляем каркасы. Сегодня начнется у нас обширный фронт работы. Будем работать, потихоньку будем общаться. Сейчас мы пока пообщаемся по поводу денег, финансов Думаю, тема очень интересная для всех Сколько, что, почем ну, и я поделюсь в свою очередь Расскажу Сколько, что, почем Тут, как бы, у Каначака Ну, куда-то Сейчас Распустимся У часовая стоимость оплаты вот час работаешь, за час тебе платят Выходишь на смену Минималка там, смена по-разному Как договоришься, здесь 12 часов, есть 8 часов Здесь вроде договорился на 12 часов Вышел, все, неважно, во сколько я вот с 8 утра вышел Неважно, во сколько закончу закончил Закончил в обед, со мной 12 ставишь Закончишь в 8 вечера все равно 20 ставишь заходит ну а после 8 там там уже переработка считается ну и этот почасовая оплата конечно это хорошо что почасовая но нехорошо когда начинает каждый час будет считать высчитывать вот, лишний час там что-то поставил ну есть такие придурки просто я согласен, что контроль нужен, не такой, что бля, поминутный, там поминутный. У меня полная стоимость, оплата почтовая, а не поминутная. И вот постоянно казачки борются за звенчатые. Постоянно, за каждый час. Почему борются? Почему за каждый час.. Я бы вообще, если стоимость часа была бы достойная, то все бы просто бы, да пофиг, кстати, хоть 3 часа, хоть 5 часов. Если бы за 3 часа платили бы там тысяч пять, я бы даже не спарился. Хоть по минуту считайте, хоть да, по, по секунду считайте, сколько я сделал. Но будьте, предоставьте мне то, что вам положено. А не так, что вы на свое положили, а с меня будут спрашивать. У нас сейчас так происходит. Именно здесь. На свое они положили, на меня начинают наседать Разумеется, приходится кусаться. Здесь человек, который подписывает мне, меня... Табеля. Вот по телефону общаешься, одно договаривается. Уже созванивается по новым другое переобывается. И вот, Саня, сколько переработка? Мы там час договариваемся. Как бы час, мы два договаривались, А, ну да, ну да, ну да. Под никитку пустит под, под дурачка и, говорит, меня это вообще кроет, и накрывает. Я не могу, я просто человек вроде в такой должности, уже не маленький, не не дебил, он ведет себя как дура молодец дура все, как бы объясняешь да, ну общаешься, вроде находишь потом в итоге все равно его или его не... что-то его внутри накрывает, что он согласился, что он сделал хорошо ему плохо от этого или что я, я этого не пойму наверное никогда ну короче суть дела такова ты меня сдал сейчас Пока пообщаемся, после подписания табелей, и я все расскажу, как все прошло. И это, вот сдаешь табеля, там на месяц получается определенное количество часов выгоняешь. Сколько выгоняешь, сколько заработал. Ну и стоимость часа, конечно, разная. Тут я в группе ВКонтакте, вот, потом покажу вам таблицу. Опрос был, сколько сейчас получается, кто И там от 150 и 500 до да, 350 разгон был по-часовой ну и я а? на да, был... и это посмотрел эти кто оставил там кто сколько получает по шкале там 150, 200, 220, 250 300, 350, и там написано внизу я мажорик а последний еще я, а, я живу на пособие но мы не мажорики, на пособие мы живем, мы сами работаем моя стоимость находится на втором месте популярности а самая популярная 300 рублей за час но я считаю вот это самое оптимальное что на сегодняшний день надо будет минимум, самый минимум сколько долго, потому что везде уже Стоимость часа большая И я считаю вот По сравнению с автокрановщиками С вкваточками Со всеми вот остальными профессиями У них уже 350-400 рублей у самый, Хотя кран основной настройки Башенный кран самый основной настройки И какой-то там Подсобный Как автокран приехал Пару подъемов сделал под собой и уехал А ты целый день на этом кране Целый день работаешь Раньше крановщики, когда мы еще работал, они получали хорошо, достойно. На иномарках самые первые приезжали на работу крановщики, чьи иномарки – это крановщиков. А сейчас своим ходом на автобусе выпрашивают часы, на обесценивании работы по полной, по полной обесценивании. Поэтому нет-нет, по мысли постоянно настигают в род деятельности и попробовать себя в других эпостаси но пока еще здесь я мысли с каждым днем все больше и больше достигают почему здесь работаю, в этой фирме здесь получка вся у меня сталь все чисто никаких там белых, черных, подводных всякого бардака вот, за эту фирму вот, держусь Почему? Потому что сейчас куда не устроиться, везде белое, черное. А в наше время как ему доверять? Вот 12 тысяч официал, У тебя заработан, допустим, 70 тысяч. Вот тебе 12 переведет официал. 20 даже. Полтинерь надо ждать от него, когда он даст. В одной фирме работал. Отработал апрель, в августе только получил черную. Это как? Я все лето везде должен Разумеется, не то. И доверие это да нет, нет доверия. Как? Там договоренности значит, черную получат, нет договоренности. Единственная фирма, наверное, по всей Свердловской области Может на Урале, может даже в России Которая плодит официально Но я работал еще в другой фирме Это фирма Рентокран Сейчас в было Чайка Маленько И это Фирма, которая работала Это Рентокран Рентокран Урал Фирма была основана Фином из Финляндии был директор вот фирма была просто как лучшую фирму не придумали что-что вот европейцы они умеют платить умеют ценить знают вот технику вот, пендотичность которую, ну, смотреть за всем вот все было просто мало за всем получка все официально за каждую переработку была плата на, плату, на плату. за каждую пристежку за каждое движение за все платил, платил хорошо отлично фирма вообще жалко что назвонит такая фирма была просто конкетка обслуживались в банке в райфайзене все четко всем приходило вовремя получка на карту не было ни разу ни одной задержки ни разу этот Робус, спецодежду, все выдавал четко, вообще четко. Положено раз в полгода тебе, неважно. Испортил, носил ты, не носил кто-то, хроновщик, механик. получая раз в полгода одежду. Полгода сначала, потом ну, два года и сделали И летнюю, и зимнюю. Комбезы рендокрановские давали. Выходили, красно-белые комбезы страны у нас были красная башня, белая стрела. Фирма была вообще просто конфеточка такой фирме наверное, мило дело работать, вообще мило дело. Но потом там, говорят, он, этот директор ФИН связался, женился на девушке из России, и фирма пошла на дно. Она там родственников каких-то подключила, там, да, еще, и они, короче, фирму раздербанили. Ирентокран Урал, и сейчас, говорят, в Москве еще есть, а у нас здесь нету. Вот так вот. Но фирма была вот, что че, че вот, Этому финну желаю только хорошего, чтобы у него все получилось, чтобы у нас еще такую же фирму создал. 30 кранов было по помашенных по городу. Работали вообще души нечаянно. Мы даже не переживали, что когда получишь, отдадут, не отдадут, зная, что за все платят, за все доплачивают. Мы не бегали часы, не крянчили. Был свой этот, инженер по технике безопасности, который следил. А сейчас ты все делаешь, ты следишь за техникой безопасности, за всем, как бы это, за все, все, все в тебе смотрит. Так что вот такая ситуация у нас. Ну а вот по таблице-то, по этой, посмотрел, большинство-то получает, скажем, что по 300 рублей уже, либо не по 200, 50 есть там на втором месте 50, 300 уже получает я считаю но это уже более-менее нормально если это все официально если не официально то это уже печальный опыт так что вот такие у нас пироги происходят в работе я кто думает, что так все просто на сегодняшний день это не все так просто не все так шоколадно не все так сладко все это мало того что тут на работе в нервиках еще с этими баранами надо которые часто не подписывали, общаться с каждым, сколько работал там прораб прораб прораб не знает попадается хорошее вообще четко понимает то что положено не положено все знает надо не надо И друг другом надо. Находишь, общешься, он со мной проблемы, а я с ней проблемы, все, идеально нет, это, а то есть такие, как раз, вот меня тогда бесит, по телефону одно, по карту прикрошу, другой Оставил, сейчас посмотрим, что будет, когда я верну, отдаст, я в еще раз обращусь И еще раз пообщаемся, сейчас пока работаем, ну, они у меня трудятся, вяжут пока Все завязывают Здесь полянка стелится. На ну, улице у нас так себе. Еще зима идет. Ну зима охота на этом крайне, конечно, отсидеть. Но летом бы хотелось бы, конечно, на маленький, на БМК спуститься. Также, друзья, не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, продавить колокольчик. На самих ночь подписываемся. Ну и поехали дальше. Сейчас заберу, доверять там все решится и я вам позвоню, скажу черчину. Продолжается моя смена Вроде бы нормально, вроде бы хорошо Работаем Сегодня работы будет много, но Суть у нас сегодня не в работе Сегодня у нас суть В, в этом, как его называется Скажите, я скажу В деньгах В деньгах, в деньгах, продолжаем рассказ Ну ч? Как и ожидалось, от гнилого человека ничего хорошего я не ожидал. Пытался толково разговаривать, трубки бросает. Профессия вроде блядь начальник участка, бросает трубки от родовщика, разговора не вывозит. Пришлось спускаться, идти вниз, разговаривать и подписывать свои часы. Вот какие же часы даются к родовщику. Очень тяжело, каждый час в наше время. Они там пердят за каждый час, дрожат. Главное свои косяки не видит, а мои все. У меня час просит. Вопрос стал боком. Сразу говорю. Меня это не устраивает. Он на уступки не идет. Ну и я, разумеется, на уступки не иду. Поскольку меня это не устраивает, задерживаться я здесь не буду. В любой момент могу поменять объект так как за идею работать никто не собирается у нас идея другая а не чтобы их карманы ширились а мы блять нещали они этого хотят ну такого я не хочу я хочу работать и зарабатывать а не так что за спасибо ему за красивые глазки за его тупые бабские что то делать вот так вот проходят будни Как дело касается денег Вот где деньги, там блядство Где большие деньги, там большое блядство Это я уже заметил У меня не такие большие деньги, но ведет себя как проститутка Я, конечно, извиняюсь за выражение, но оно так и есть И это... Осадки остаются неприятностью И каждый раз на этом борешься Каждый раз Разумеется, кто-то с тобой на одной волне, кто-то вообще в космосе. Такие и есть экземпляры. Но это как обычно вот такие экземпляры это алкаши или наркоманы. Вот. Это у кого психика у то просто нет логического мышления, здравого подхода. Просто даже людского. Даже, блин. Вот, который прабе есть, который советский закалка, там вот и то людское. Он мне сам советовал, как, что лучше сделать и как будет правильно. Ну, по-людски. И это нифига, короче, не, не хотит да, там вот, общаться по-людски. Значит, мы тоже не будем продолжать общение из этих копеек. Что-то портит репутацию, портит дарить свой труд не вижу смысла так что имейте в виду вот такие вот проблемы если бы час стоил бы 500 рублей 5000 даже не заикался -то. а тут он еще меня за такую выпил я говорю буду ваши О, часы только через менеджера подписывать так менеджер что ли здесь работать или топ? все молчок тишина Давай, май, май. так что я думаю, не у меня одного такого, бывает у всех кроновщиков такая фигня. Ну и у всех, наверное, кто работает по часовой. Такая проблема. Не только у кроновщиков. Знакома, думаю, всем данная ситуация. Так что будем думать, искать что-то новое-новое. Здесь задержится желание пропало. Майна. Майной, Так как. Майна пока. Майна. Еще Саня. Еще Майна у них монолитчиков у меня никому, я мужиков я не могу гнобить. Они не виноваты. С них получать не вариант. А вот там надо с начальства получать. Но это, поскольку стена бронелобая вываливается, я и так, и так, и никак. Ладно. Так что имейте в виду все, кто идет на башенный экран и никто идет вообще работать на почасовую чтобы была официальная а не этот, черно-белый и чтобы подписывали вам хорошие часы так что друзья вот такой у нас получился выпуск на канале рассказал вам про финансовую сторону работаем не забываем подписаться на канал нагрузить лайками продавить колокольчик увидимся в следующих выпусках всем пока Скоро встречи. У меня вон уже. Пилоны поставлены. Сегодня заливаемся.